Всем привет, друзья, и сегодня я бы хотел в своём видео рассказать о некоторых методах, способах, даже можно их назвать привычками, благодаря которым вы сможете спросить свою продуктивность на работе. Короче, как обычно, погнали. И Если продвижение по карьерной лестнице представляется вам только в самых смелых мечтах, пора задуматься о смене подхода к рабочему процессу. Забудьте обо всех неэффективных проектах и днях, проведенных вовсе впустую. Начать с нуля вам помогут эти высокопродуктивные привычки. Определение четких целей. Перед вами научно доказанный факт. Продуктивность можно повысить лишь в том случае, если вы имеете при собой четкие цели – вам не обязательно планировать свои будущие достижения с начала нового рабочего года, нового квартала или с наступлением понедельника. Не существует магической отсечки, которая может послужить для вас стимулом. Просто подумайте о том, чего вы хотите добиться в ближайшее время. Пусть это будет календарный месяц или год. После этого вы приложите задачи свои на бумагу. Для многих людей этот способ является наиболее действенным. Когда ваша цель не только озвучена, но и записана, у вас появляется гораздо меньше соблазна нарушить данное себе обещание. Поместите свои задачи на видное место и работайте над их выполнением. Один раз в неделю приходите на работу раньше обычного времени. Существует много преимуществ в раннем прибытии на работу. Намного легче принять эту правду. Практику. Меняя свой график лишь частично. Например, для начала приходите в офис заблаговременно лишь один раз в неделю. Пусть этим днем будет вторник или четверг. Когда вы поймете, что ранее прибытие избавляет вас от стресса и дает возможность выполнить несколько незначительных поручений, тем самым разгрузив вас от дня, вы начнете практиковать свою новую привычку все чаще и чаще. Не пользуйтесь социальными сетями время работы. Одно дело, когда социальные сети являются неотъемлемой частью вашей профессиональной деятельности. Совсем другое дело, когда они отвлекают вас от основного занятия. Только представьте, сколько часов чистого времени вы потеряете, прокручивая ленту новостей в инстаграме, в твиттере, Одноклассник, если вы, конечно, сидите в такой данной социальной сети в Твиттере, в Фейсбуке. Попытайтесь установить для себя жесткие правила и ограничения, наложите, так сказать, вето. На использование социальных сетей на рабочем месте, ведь это в ваших же интересах. Вы удивляетесь, насколько увеличится ментальное пространство и энергия для выполнения ваших основных обязанностей практика медитации. В последнее время медитации, равно как и йогой, заниматься модно. Мы не просим вас разделять восторг от традиционных восточных практик. Мы призываем позанимствовать немного духовной силы у мудрецов. Всего лишь несколько минут в день, отданных на медитацию, позволяют нам сохранить предельную концентрацию внимания в течение всего дня. Это повысит вашу производительность и поможет проводить более четкий обмен информацией. Готовьте одежду и аксессуары на неделю вперед. Этот совет отбрасывает вас во времена глубокого детства, когда мама просила вас готовить школьную форму на неделю вперед. Однако, эта тактика позволит вам сэкономить время и нервы при утренних сборах. Вы не будете стоять перед шкафом в течение нескольких минут, проводя судорожные поиски того, что можно надеть. Вы прекрасно понимаете, что на сбор не нужно тратить весь вечер в воскресенье. Достаточно отвести для этого всего лишь 10-15 минут. Обмен опытом. Расширение сотрудничества. Если вы находитесь в поисках новой работы, очень важны связи и рекомендации. Но даже если в вашей жизни все стабильно, новые деловые знакомства никогда не помешают. Это пойдет вам только на пользу в будущем, когда вы соберетесь расширять сферу влияния. Формирование тесных связей можно начать пригласив сотрудников своей фирмы провести время в непринужденной, так сказать, неформальной обстановки. Если кто-то из коллег придет, ведет вас на встречу без галстуков, хотя бы одного хорошего знакомого, он может оказаться полезным для вас. Поставьте перед собой четкие задачи, например, находить одного нового делового партнера в месяц, а также это время поддерживать плотный контакт с четырьмя уже существующими знакомствами. К концу года вам удастся создать прочную, разделенную деловую сеть. Как говорят в народе, связи. Расставьте приоритеты. Иногда вы можете испытывать сильное беспокойство и волнение относительно поджимающих сроков сдачи проекта или ошибок, которые были выявлены в результате текущей работы. Периоды будут сопровождаться перегруженностью и стрессами. Справиться с предельными нагрузками вам поможет базовый список дел на текущий день или неделю, которым вы будете уделять первостепенное внимание срочным делам. Это поможет вам разгрузить свою нервную систему. Когда срочные получения будут выполнены, обратите внимание на сложные задачи. Обычно мы будем откладывать дела на потом, так как испытываем панику при оценке фронта работ. Но если вы разобьете большие задачи на несколько более мелких, вы сможете без труда с ними справиться. Не забудьте вычеркнуть каждое выполненное дело из списка. Найдите себе наставника. Наличие хорошего и мудрого наставника невозможно переоценить. Знающие люди с радостью согласятся вам помочь советом безвозмездно. Хотя может и возмездно. Когда-то и они были на вашем месте. Впрочем, через несколько лет вы тоже сможете взять под опеку малоопытного сотрудника. Развивайте уверенность в себе. Огромным препятствием на пути к успеху является недостаток уверенности. Даже я вам сейчас рассказываю и не сильно уверен-то, что меня вообще-то слушает. Однако развить себе это качество не так уж и просто. Одним из проверенных способов, который поможет вам решить проблемы, заключается в праздновании текущих побед и достижений. Всякий раз, когда вы получили благодарность от начальника, премию или другие поощрения за хорошую проделанную работу, записывайте это в отдельный блокнот. Спросите, не слишком ли много списков и записей? Отнюдь. На каждую запись вы потратите не более 30 секунд. Еще несколько минут вы будете тратить, вспоминая о своих достижениях в будущем. По мере разрастания списка будет расти и ваша уверенность. Не забудьте поделиться своей радостью с близкими и со всеми людьми, которым не зависть. Существует еще и один прием, который поможет вам развивать уверенность. Начните действовать как уверенный человек, и вы не заметите, как станете тем, кем хотите стать. Но нельзя, конечно, перебарщивать с этим, так как иногда уверенность может быть и вашим злым другом. Станьте инициативным. После того, как вы сможете развивать уверенность, Самое время начать брать на себя большие инициативы. Даже если ваше предложение не касается инновационного способа оптимизации процессов, ваши усилия не пройдут незамеченными. И в следующий раз, когда начальник будет стоять перед выбором самых лучших кандидатов на выполнение того или иного важного проекта, именно ваше имя обязательно окажется в списке претендентов. Творческий подход. Для людей, которые не впечатляют себя к креативным личностям, есть хорошие новости. Генерировать идеи не так сложно, Стоит лишь начать это делать на ежедневной основе. Участвуйте в мозговых штурмах, задействуйте максимум ресурсов вашего мозга. Попытайтесь не допускать стрессовых ситуаций на рабочем месте. Это позволит открыть дополнительное пространство для энергии и вдохновения. Прекратите сравнивать себя с другими. Теодор Рузвельт однажды изрек следующее. «Сравнение крадет радость». И действительно, нет ничего более досадного и удручающего, чем стремление сравнивать свои успехи с достижениями коллег. Это бессмысленно, ведь у каждого из нас есть свой путь жизни. На этом у меня, ребята, все. Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Если ты не подписан, подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть дальнейшие крутые видосики. Будет интересно, обещаю. Всем пока! -а -а.